Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня я вас хочу познакомить с уникальным продуктом для профилактики заболеваний опорно-двигательной системы. Он работает как обезболивающее средство при болях в суставах. Я говорю о фитопатче для тела Янканг от компании-производителя Тианде. Хочу обратить ваше внимание, что фитопатчи не только оккупирует болевой синдром, но и оказывает лечебный эффект. Лечебно-профилактические действия китайских пластырей признаются и сторонниками западной медицины. Так, с научно-медицинской точки зрения, китайские пластыри и их компоненты обладают анестезирующим действием, противовоспалительным, антисептическим, противоотечным, рассасывающим и иммуномоделирующим действием. Работает фитопальт за счет уникального растительного состава. Это экстракты целебных трав, смолы, эфирные масла по особой технологии введенные в каучуковую пасту и затем нанесены на тканевые основы. Пластырь наклеивается непосредственно на кожу и буквально сразу травы начинают работать. В переводе с китайского Янг здоровые суставы. Пластр стимулирует обменные процессы в полости сустава, увеличивает объем движения в суставе и уменьшает бол болевой синдром. Фитопатч нужно непосредственно наклеивать на больной сустав, предварительно обезжирив кожу спиртовым раствором. Обратите свое внимание, пластырь нельзя наносить на область сердца, подмышечные впадины, на пораженные участки кожи и открытые раны. Фитопачи Янканг, Вутонг, Фен, Тигао, Чуйфен, Яошень Можете их использовать как самостоятельно, так и в комплексной терапии заболевания опорно двигательного аппарата. Их можно использовать одноразово или курсами. Фитопатч Янканг – это эффективное обезболивающее средство при боли в суставах. Используйте этот фитопач и оставайтесь всегда здоровым и активным человеком. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте подробнее о продукции Тианде, Ган, Дексен, Халган, как их правильно применять для оздоровления своего организма. Мы расскажем то, чего не знают другие. До новых встреч! С вами была Любовь Бойко. Жмите на кнопочку «Подписаться» внизу под видеороликом и получайте больше полезной бесплатной информации об оздоровлении организма без таблеток. Если эта информация оказалась для вас интересной и полезной, прямо под этим видео жмите на палец вверх и подписывайтесь на наш канал, если вы еще по какой-то причине это не сделали. И до встречи в новых видео!